Добрый день, с вами адвокат Дмитрий Бузанов. Смотрите, сегодня вопрос следующий. Задают мне вопрос люди, которые, ну вот, допустим, проживали вместе, как на так, в так называемом гражданским браком. То есть муж, не муж и жена, а мужчина и женщина, которые проживали до введения военного положения вместе. Назовем это так, в гражданском браке, да. И вот, допустим, военное положение, мобилизация, боевые действия и так далее. Мужчина вывез там свою женщину, да, скажем так. И бывает такое, что еще и с детьми. Вот, там, у женщины могут быть еще дети от другого брака, там, или какие-то... Ну, как правило, от другого брака, да, то есть, просто не оформили отношения, такое бывает. Вот, и э, спрашивают у меня, почему, потому что средства массовой информации несут же э, информацию о том, что можно <как> заключить брак удаленно, вот, то есть, без присутствия. В чем ситуация? К примеру... Э, Жена может быть там, ну ведь женщина имеет может быть инвалидность и так далее. То есть есть какая-то связь с тем, чтобы э, оформить эти отношения с этой женщиной и таким образом получить возможность выехать вместе с ней э, за границу. То есть ранее она выехала, поэтому теперь возможности приехать выехала, например, оформляет там статус беженца или так, ну, вообще... Просто сюда возможности приехать, может, физически нет, да, или там, ну, определенные трудности. И вот возникает вопрос, можно ли оформить брак удаленно? Я вам скажу сразу, что можно, но только лишь в, в определенных случаях. Вот есть постановление Кабинета Министров Украины, номер 213, от 7 марта. 2022 года действует. И вот э, в соответствии с указом президента Украины о военного положения, кабинет министров постановил. Честно говоря, не знаю, какая связь между этим э, военным положением и то, что он постановил. Мог бы просто изменить да, правила регистрации брака. Ну... Решили вот как-то так. И установил, что на период военного положения государственная регистрация брака проводится с учетом таких особенностей. И вот тут перечень лиц, категория граждан, давайте так скажем, которые такую возможность имеют. Так вот, государственная регистрация брака, если один из нареченных ну Невеста и там, не знаю как называется мужчина, жених, о, жених, жених и невеста, да, если один из них является военнослужащим вооруженных сил Украины, службы безопасности, службы внешней разведки, государственной пограничной службы, управления государственной охраны национальной гвардии, другого, Формирование в соответствии по законам Украины военных формирований. Далее военнослужащие. Полицейскими лицами э, рядового и начальнич... начальнического состава службы э, цивильной защиты, э, Государственного бюро расследования, Государственной криминально-исполнительной службы э, лиц. Начальницкого состава национальной, Национального антикоррупционного бюро, бюро экономической безопасности, или работникам учреждения охраны здоровья может проводиться отделами государственной регистрации актов гражданского состояния без присутствия такого нареченного, да, жениха или невесты. Все то есть, вот эти лица только. Если вы э, относитесь к этим лицам или ваша жена, да, то сли, следует предположить, что, скорее всего, вы никуда и не выйдете. Почему? Потому что заняты чем? Тем, что обеспечиваете защиту от военной агрессии государства-агрессора. Вот. Ну, не знаю, есть ли смысл рассказывать, как это все происходит дальше, но факт регистрации брака может быть подтвержден актом, который составляется непосредственным командиром военнослужащего полицейского, ну, то есть, согласно перечне, и скрепляется... Печатью. Акт может быть составлен без личного присутствия одного или двух этих жениха и невесты, да, с использованием доступных средств видеосвязи, в том числе, э, ну, там, опять же, повтор, что один или два отсутствовать могут. Акт может содержать сведения о дате, месте составления акта. Э, Имя, фамилия, вот, дата рождения этих жениха и невесты, гражданства. И в случае, если они берут фамилию одного или другого, то указывается или присоединяют двойную фамилию, то это тоже указывается. Акт направляется командиром вот, или руководителем другим, которым было, был он составлен в любой Отдел государственной регистрации актов гражданского состояния для того, чтобы там составили актовую запись о браке в бумажной форме для внесения сведений в государственный реестр актов гражданского состояния граждан. Вот, то есть, ну, вот такие вот дела. То есть, это касается конкретно этих, этой категории граждан. Вот. Что еще там, ну, можно отметить, это то, что э, регистрация может происходить день в день, то есть не надо там, допустим, подал заявление э, и э, надо ждать какой-то период, ну, как правило, там назначали, да, дату, когда будет торжественная, называют ее роспись, да, торжественная регистрация брака. Вот. Сейчас можно сделать это день в день. Подать заявление и в этот же день ну, зарегистрировать брак. Все, Никаких ну, особо других таких изменений ну, нет. Поэтому это касается относительно, только лишь, ну, относительно удаленного, удаленной регистрации э, брака. Это касается только лишь э, ну, лиц, которые я выше перечислял. Если у вас есть вопросы по этому видео, вы можете писать их в комментарии. На все комментарии к своим видео я отвечаю. Вот. Если ну, понимаю вопрос и могу на него ответить, я даю ответ. То есть на данный момент под всеми комментариями под моими видео я пишу ответы. И если что-то не понимаю, то разбираюсь, прежде чем ответить, и отвечаю. Если вам нужна персональная консультация, ну, например, вы не хотите задавать вопрос, какая-то конфиденциальная информация, не хотите, э, в общем, открыто, ну, в, публич, в публичном пространстве задавать вопросы, вы всегда можете ко мне обратиться как к адвокату по контактам, которые я указываю в описании к видео. В этом случае консультация будет платная. Всего доброго! Ставьте лайк, подписывайтесь, распространяйте это видео. Ну, то есть, не, не идите на поводу у заголовков средств массовой информации о том, что люди думают, что теперь они могут, все, все граждане могут заключать браки удаленно. Это не совсем так. Всего доброго.